по вашим многочисленным просьбам, наконец-то делаю видео-обзор на футляры и чехлы для балалайки Примы. Ну, поехали! В первой части обзора я решил просто вбить в Яндекс картинках чехол для балалайки. Ведь с многими чехлами я лично был, так скажем, знаком, много чехлов видел сам, лично держал в руках. Что-то могу про них рассказать. Некоторые чехлы я не знаю, в новинку будут. Но сразу скажу, что про вот этот чехол и про вот этот чехол у нас будет во второй части обзора. Это чехлы, которые есть у меня в наличии. Вообще чехлы для балаки и футляры делятся на там, три типа основных. Это тряпочный и комбинации да, с, тряпочный с там, пенополиуретаном. Фанерный чехол или футляр вот например даже такие бывают вот и карбоновый тряпочные в свою очередь бывают по форме очень облегченные и очень дешевые до 1000 рублей можно купить вполне вот такой вот чехольчик да вот или такой немножко утепленный то есть они бывают с утеплением без утепления вот такие чехлы вообще защищают только разве что от пыли да от дождя немножко это самый самый простой его можно хранить в помещении или в теплое время года переносить на плече, то есть в принципе это так чехольчик, чтобы было дальше, вот есть чехлы, которые с небольшим уплотнением утеплением, да, об этом чехле дальше вот есть полукруглые такие тоже они уже лучше защищают и от холода, и от перепадов температур, вот тоже по-моему с утеплением, да вот такие тоже с утеплением и их естественно легко носить на плече на них есть карман для нот вот есть совсем простые варианты вот такой чехол лично я в руках держал. Такой, похоже, что он сделан из тонкой фанеры. Внутри балайка вставляется вот здесь, закрывается на замочке. И из минусов он имеет всего одну ручку. Да, то есть даже нельзя через плечо носить. Бывают и такие, это еще с советских времен остатки. Кожзам. Конечно же. С футлярами имел дело. О, вот на подобие футляр был у меня, когда я учился в училище. Опять же, минус, только ручка. И небольшая вот здесь может быть тоже э, тряпочная ручка. То есть, носить неудобно через плечо, вот как, например, на этом чехле. Такой функции в нем нет. И еще одна, один большой минус для фанерных футляров или кейсов советских. А внутри нет ничего. Ну, буквально. То есть, это просто коробка которая открывается и закрывается. В нее положили балалайку. Хорошо, если здесь какие-то есть поролоновые подушки и прочее. Поэтому я маму попросил, когда вот учился в училище, чтобы она сделала вот что-то наподобие такого легкого чехла из толстой-толстой ткани с небольшим утеплением. Ну, чтобы балалайка хотя бы немножко была защищена от передпадов температур в холодное время года. Идем дальше. Вот Видите, тут даже гитара попала. Вот таких чехлов прям крутых я вот для балалайки особо не помню. Иногда в таких футлярах делают по форме балалайки, из пены вот этой вот монтажной, а потом клеивают тканью по форме вот такую вот хорошую, в общем-то, заливку. И это очень хорошо выручает в плане того, что инструмент не болтается потом в кейсе. И это действительно нужно делать. О, вот даже <смех>, мое объявление на Юле когда-то да, сюда попало. Это я фотографировал на продажу. Вот еще такой же попался советский чехольчик. И вот такой тоже чехол использую для балалайки. BP4 он называется тоже от фирмы МС. А, ну вот как раз карбоновые чехлы. Это будет, видимо, отдельный обзор. Нашел у себя фотографии. Вот такой обычный чехольчик. Самый простой. Да, я его даже померил. 72 сантиметра, он с легкостью помещается в советский футляр из фанеры, вот как выглядит фанерный, он даже усилен уголками алюминиевыми, внутри есть две подушечки для фиксации, в таком футляре одна воронцовочка уехала в Индонезию, вот подготовка на почте, и все это вместе чуть больше 4 килограммов весит, вместе с балалайкой. Дальше. Вот, наконец, футляр из объявления, которое было на Авито, вот то, что я говорил. Леопардовая обивка. Вот как выглядит инструмент, лежащий внутри чехла. Мой автограф такой своеобразный. Этот чехол уехал Виктору Козловскому, участнику ансамбля, в Москву. Две ручки, одна тканевая, другая пластиковая. Размеры у него вот такие. Вот сейчас Виктор демонстрирует. С помощью линейки. Как видите, он не прямоугольный, а он немножко такой дугой, что ли. То есть бывают совсем уж простые футляры, прямоугольные. А этот именно вот по дуге выполнен. Внутри тоже никаких нету подушечек. То есть инструмент болтается. Замочки стандартные. И на дне у футляра три такие вот кнопки для того, чтобы можно было инструмент спокойно ставить на твердую поверхность виктор нарисовал вот такую схему вот можете размерами ознакомиться то есть по ребру допустим 73 сантиметра по высоте 71 спасибо за такую схему В принципе то все наглядно ну на этом обзор такой картинок и видео можно закончить переходим к основной части футляр от фирмы амс вернее даже не футляр а чехол Полужесткий AMS Music BP3 так называемый. Кутляр действительно полужесткий. Вполне себе мягкий даже во многом. Из плюсов относительно дешевизна, Вот, почти 3000 рублей. Внутри вот такая войлочная ткань. Есть карман. В него можно положить запасные там всякие штуки. Например. Струны, панифули и прочее. Стирать можно. Снимается. Вот, разбирается полностью. Внутри утепление 15 мм. Пена. Ну, скорее всего, какой-то пенополиуретан. Или что-то такое. Вот, но мягкий. Да? Есть жесткий пенополиуретан. Это вот мягкий такой. Вспененный резин. Вот, таким числом я проучился всю гнесинку и, в принципе, нормально ни разу, главное, не упасть в нем зимой, когда скользко. Вот, и этого достаточно, чтобы инструмент чувствовал себя хорошо и комфортно. Вот, в метро тоже с ним опасно ездить, приходится зажимать его так, ставить и между ног, держать, контролировать, чтобы на тебя никто не облокотился. Это для тех городов, в котором есть метро. Вот, то есть толщина 15, э, 18 сантиметров. Высота 72-73 примерно. И ширина 53 сантиметра. А, вот, Насчет ручной клади. По-моему, подходит я имею самолет. Вот, но, опять же, довольно боязно. Зато а, защищает от перепадов температур. Следующий футляр. А, тоже от фирмы АМС. Считается жестким. Габариты 80-53 см на 20. вот такой вот футляр куча лямок можно одевать как рюкзачок, можно одевать через плечо есть ручка за пять лет, которая пару раз у меня откручивалась, но в целом держится нормально вот показываю, что тут у нас внутри внутри у нас тут подушечки вот это не было в комплекте, это я уже приделал. Есть перегородка для фиксации инструмента. На ней даже есть на кнопках ремешок небольшой тоже, опять же, для фиксации. Инструмент, конечно же, все равно болтается в этом чехле, но благодаря вот этим штукам он более-менее зафиксирован. Я бы еще сюда добавил одну подушечку под головку грифа. Также можно постирать. Снимается внешний чехол тканевый с помощью отвертки. Вот здесь выкручиваются шурупы, вот, и достается эта вся штука, Значит, здесь огромный, просто огромнейший эм, конверт, здесь большой карман, вот, и сюда помещаются ноты, книги, иногда даже еда, вот, я с таким чехлом проездил довольно много гастролей, то есть я его специально купил перед тем, как пошел работать в хор, и, вы знаете, хорошо себя повел, потому что полу жесткий внутри пенополиуретан то есть тоже защищает от перепадов температур Единственный минус что могут не пустить самолет в качестве ручной влаги. тут как договоритесь это один момент второй момент то что он боится влаги поскольку вот это вот внешняя под тканью внешняя оболочка на самом деле обычный картон то есть здесь ткань потом идет картон потом идет уже пенополиуретан все это на бурге. вот ну, не очень легкий не очень тяжелый полтора килограмма всего вот ну не совсем такую сказать что прям легкий вот в целом тоже на твердую четверку для своих целей футляр из карбона по форме инструмента значит изготовитель попросил обзор на него не делать поскольку скоро сказал пришлет мне специальный чехол для обзора. Обошелся этот футляр мне в 16 тысяч рублей. Очень достойный футляр мне понравился. Даже воздух не пропускает. Вот, сделаем обзор отдельный. Забыл сказать. Значит, этот футляр стоит сейчас почти 8 тысяч рублей. То есть тот 3, этот 8. То есть, ну, дороговато. Да? Ну, что поделать? Футляр вообще дорогая штука. Спасибо за просмотр. Ставьте лайки, балалайки, пишите свои комментарии, задавайте вопросы. и Если вам нужны сборники, ноты, подставки, балалайки и все прочее, видеоразборы на заказ и так далее, позанимайтесь со мной лично по скайпу. В описании мои контакты есть. На этом пока все. До скорых встреч. Пока.